В данном видео я расскажу, какие значения нужно указывать на вкладке «Основные» и как эти значения влияют на дальнейшую работу с документом форма ввода бюджета. На вкладке «Основные» находятся данные для заполнения значений по умолчанию. Они влияют на заполнение данных вкладки «Данные бюджета», на которой происходит заполнение строк бюджета. В поле «ЦФО» нужно указать название своего центра финансовой ответственности. Это поле «Обязательно». Если вы его не укажете, то документ не сохранится в программе. Возникнет на окно предупреждение, что у вас недостаточно прав для сохранения данных. То же самое окно появится, если вы укажете не свое ЦФО. Укажем правильное значение и программа разрешит сохранить документ. При указании в шапке документа настройки формы автоматически проставляются данные по источнику финансового обеспечения и источнику финансирования. При выборе формы ввода ЦФО по проекту еще заполняется поле КФО. Какие значения по умолчанию нужно заполнять? Поле статья оборотов нужно заполнять только в том случае, если выбрана настройка формы бюджет ЦФО по проекту. Если настройка стоит бюджет ЦФО по статьям или по статьям с поступлениями, то значение, указанное в данном поле, ни на что не повлияет так как в саму настройку формы уже входит отбор по определенным группам статей и оборотов. Для бюджета ЦФО по проектам не нужно указывать значение для поля проект, так как бюджет формируется в разрезе проектов. Давайте посмотрим, как повлияет выбор статей оборотов на настройку формы бюджета ЦФО по проектам. Сейчас указана статья оборотов ⁇ Бытовая техника ⁇ И при создании строки бюджета данная статья автоматически указывается в соответствующем поле. Сейчас я уберу значение статья оборотов. И теперь поле статьи оборотов при создании строки бюджета будет пустое. Но это поле обязательно для заполнения. И если вы его не укажете на вкладке «Основные», то вам придется указывать его каждый раз при создании строк бюджета. Также рядом с полем статьи оборотов можно указать код экономической классификации, чтобы не указывать его каждый раз. То же самое касается всех остальных полей на вкладке «Основные». Если в строках бюджета вам нужно заполнять одинаковые значения по какому-либо полю, то лучше один раз их заполнить на вкладке «Основные», чем каждый раз заполнять в строках бюджета. По значениям по умолчанию есть область для формирования отбора. Для формы бюджета ЦФО по статьям и по статьям с поступлением он уже настроен. Но для бюджета ЦФО по проектам его нет. Отбором стоит воспользоваться, если вы хотите формировать бюджет по определенному проекту или по нескольким. Для этого нужно для нового элемента отбора выбрать поле измерения и указать для него вид сравнения и значения. Если указать один проект, то на вкладке данного бюджета будет возможность добавить строку бюджета только по нему. Если выбрать вид сравнения в списке и указать несколько значений, то на вкладке «Данные бюджета» можно будет добавить строки бюджета по нескольким проектам, выбранным в отборе.